Всем привет, я доктор Евгений, сейчас покажу, как можно со спайками живота разобраться. После операционной спайки, неожиданно вдруг возникшие спайки в диагностике, которую выявили. Смотрим. Для этого нужно лечь на спину и воспользоваться чудо-подушкой, которую мы можем подложить под таз. Для того, чтобы приподнять немножко тазовый конец и немного, чтобы внутренние органы вверх оттекли. После этого открываем живот и ложимся ровненько, насколько это возможно. Что делает нужно для того, чтобы понять, есть ли у вас какие-то нарушения в подвижности внутренних органов. То есть, если кишечник так или иначе спаен, Что значит спаян? То есть, был какой-то воспалительный процесс, который оставил перетяжки между кишечными петлями, который оставил натяжение между внутренними органами другими, допустим, кишечника и желудка, толстые кишки поперечно ободочные и желудка и так далее. В общем, это надо все мобилизировать. То есть у меня есть небольшое видео, когда я показываю, как поднять кишечник. Сейчас оно в подсказках выйдет. Это одна из техник, как раз таки, чтобы можно было его расшевелить. То есть весь ЖКТ. А сейчас покажу, как разобраться, на месте ли вообще находятся внутренние органы и как спайки на это влияют. Что нужно сделать? Нужно взять две свои руки и положить по обе стороны от пупка. Таким вот образом. То есть, если у кого-то они здесь лягут, у кого-то здесь лягут. Поэтому надо просто положить руки на живот и расслабить спину, чтобы таз подкрутился таким образом, чтобы вот образовался вот этот вот кратерок небольшой, ложбинка. Опять же, если у кого-то есть животик, то он все равно немножко погрузится вниз. Вот. После этого ложим руки по бокам от пупка и нужно просто немножко надавить руками вовнутрь, то есть в сторону спины. Положили, надавили и таким образом полежать буквально секунд 10 для того, чтобы постепенно руки вдавливались вниз-вниз-вниз, то есть поставили и надавили и ждем 10 секунд. Руки погрузятся глубже и дойдут до своего предела. В процессе вы можете какие-то болевые ощущения ощущать то есть на эту боль давить руками не надо постепенно руки сами растают и встанут в какой-то упор после этого нужно сделать движение руками по часовой стрелке и против часовой стрелки первое движение будет вот если с моей стороны смотреть будет по часовой стрелке то есть я Получается, левую руку буду толкать вниз, по дуге, то есть по дуге к середине, то есть от вот этой вот линии к середине, то есть вот таким движением. Соответственно, буду делать противоположное движение правой рукой моей, то есть вот это движение буду делать. Вот такое. Соответственно, у меня будет перемещение вот в этом направлении. Поставил, погрузился и начал движение. И мы крутим свой живот до тех пор, пока не почувствуем какой-то упор. Прям как будто вот врезались в стену. Вернули руки обратно. Теперь пробуем движение в другую сторону. Соответственно, теперь правой рукой я буду делать движение сюда, а левой рукой движение вот сюда. И пробуем. И то же самое. Крутим до тех пор, пока не уперлись в какой-то упор. После этого нужно сравнить, в какую из сторон, то есть по часовой стрелке либо против часовой стрелки, было движение более скованное, более болезненное, менее амплитудное. И тут как раз-таки нужно отрабатывать ту сторону, в какую меньше всего крутился ваш живот. Например, это было движение вот это. И что нужно сделать? Поставили руки, погрузились снова и поехали в это движение. Крутим до тех пор, пока не воткнетесь в эту стену. Вы почувствуете натяжение, возможно, как будто откуда-то из глубин живота будет какой-то тяж, который будет отдавать болью в спину, в живот, в проекцию паха. Но мы должны стоять в этом натяжении. Чаще всего бывает, что петли кишечника, если там имеются какие-то спайки, либо межорганные какие-то мелкие спайки, в этом движении спайки натягиваются. И суть нашего вот этого вот терапевтического движения не порвать эту спайку, а натянуть ее и дать ей немножко мобильности, чтобы она немного была подвижнее. Тем самым кишечник будет двигаться намного лучше, подвижнее перестанут блокироваться какие-то движения в ЖКТ, и еда будет проходить намного лучше и приятнее вам будет ходить по большому, по маленькому и по всем средним делам. То есть стоим и держим. До каких пор надо держать? До тех пор, пока, честно сказать, не устанут руки. В моей практике были случаи, когда прямо вот в таком натяжении были... Ощущение, что вот-вот что-то лопнет и прям лопалось. То есть так, был какой-то звук, как будто смещение. То есть это могли быть как раз-таки мелкие спаечки, когда рвутся свежие, происходят вот такие вот лопания, щелкания После этого нужно просто-напросто задать дыхание животом. То есть сделать полный вдох в живот и выдох. еще раз вдох и выдох. И сделать таких 5-7 дыхательных движений. Кстати, чтобы улучшить свое дыхание, именно диафрагмальное, вот вам подсказочка, для того, чтобы раскачать свою диафрагму и задать живот, чтобы он дышал, и задать дыхание глубокое животом. Поэтому, надеюсь, я был полезен вам. Поделитесь, большие пальцы, пользуйтесь.